Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life, я его ведущий Антон Белюк. И сегодня я хочу рассказать вам об одном шокирующем случае на польской границе, который произошел недавно. И он заключается в том, что на работу в Польше не пропустили человека, который ехал с воевузским разрешением на работу, либо же приглашением, оно же приглашение на работу, да, и с рабочей визой, открытой по нём. Ну, собственно, я, для тех, кто не в курсе, хочу напомнить, что работаю рекрутером, то есть, профессионально устраиваю людей на работы в польше к слову если вы здесь заинтересованы в достойной работе в польше то советую вам обращаться ко мне мои номера вайбер WhatsApp уже появились в нижней части вашего экрана а в списке актуальных вакансий на любой цвет и вкус в польше как для мужчин как для женщин так и для специалистов и для разнорабочих вы сможете найти по ссылкам которые в описании к этому видео так вот, за мою двухлетнюю практику работы рекрутером в Польше в первый раз такое, чтобы не пропустили на работу в Польшу человека с такими документами, как воеводское разрешение на работу и рабочая виза, открытая по нем. Все документы были, в принципе, в полном порядке, в этом мы уверены на 100%, потому что одна смена не пропустила этого человека, он подождал, пока уже начнет работать другая смена пограничников, и Потом у него с трудом получилось проехать уже э, во вторую снегу, так сказать. Э, друзья, э, какой можно вывод сделать из этого происшествия? И почему вообще не пропустили? Какие причины были? Дело в том, что человек ехал на работу по вакансии водитель вилочного погрузчика в город Дымбице. Кстати, у нас есть такая работа, к слову, актуальная. Кто хочет, трудоустраивайтесь, потому что делаем туда и воеводские разрешения, и карты по быту всем желающим. Так вот, он ехал на эту вакансию, как я уже говорил, с воевозскими и с визой, но у него не было с собой документов, подтверждающих его право управления вилочным погрузчиком. У него спросили все документы, это беспрецедентный случай, что пограничники спрашивали у человека документы, подтверждающие его право управления вилочным погрузчиком. У него вообще как бы нет таких документов, у него есть опыт на погрузчике, где-то, может, на Украине человек работал в Черную. На этом же предприятии этих документов не выдают, потому что там есть документы только внутренние на право управления погрузчиком. Но документов каких-то, которые могут там выдать, их там нету. Там выдают внутренние, когда ты работаешь внутри на электробузках. А потом уже, собственно, когда вы заканчиваете работу, эти документы у вас забирают, да. Но у человека. Все-таки их потребовали, как ни странно. И всего того, что он недостаточно знал польский язык, чтобы объяснить, что. Эти документы выдают на предприятии, их никто не высылает в Украину. Такого вообще нет, это невозможно. Пока работаешь на предприятии, они у тебя есть. Когда увольняешься с работы, их забирают. Никуда ты их с собой даже не увозишь, не возишь нигде. Но даже если бы он это смог объяснить, совсем не факт, что этого человека пропустили бы через границу. В общем, суть такая, что его развернули, он подождал другую смену пограничников и как-то чудом уже проехал. Друзья, и тут еще раз подтверждаются мои слова о том, что легально трудоустройство в Польше, граждан Беларуси, Украины, России там и так далее, э, становится все более и более тяжелым. И вообще проезд в Польшу потихоньку, судя по всему, начинаются закручиваться гайки, так сказать, то есть... Правительство начинает ужесточать въезд граждан восточных стран, таких как Беларусь, Украина, Россия, начинает ужесточать их въезд в Польшу по рабочих визах, даже с приглашениями, то есть начинается на границе задаваться гораздо больше вопросов, чем задавалось ранее. Да? И, собственно, таких вопросов, на которые даже ответов у большинства людей нету и быть не может. Тем более, что большинство не знает польский язык на должном уровне, чтобы суметь ответить на данные вопросы да, в развернутом формате, чтобы пограничникам стало понятно. Как я говорил в предыдущих своих видеороликах, участились случаи того, что и по биометрии, конечно же, не пропускают людей. Даже если люди показывают суммы денег, там даже если мало вещей с собой берут целыми автобусами частенько разворачивают людей э, на границе, которые едут по биометрии. И вот уже начинают разворачивать людей, которые едут с визами и с приглашениями на работу. И ищут малейшую вещь, за которую можно, так сказать, доколупаться и просто отправляются с поворотом. Друзья, выводы делать только вам. Э, я же делаю такой вывод, что если легальная работа в Германии, 2019 или 2020 станет реальностью, то есть откроются немецкие границы для Зарабичан с Востока, то тогда, конечно же, в плане легального трудоустройства в Польше все будет хорошо. Потому что Польша начнет, скорее всего, конкурировать с Германией, бороться, так сказать, за Зарабичан, потому что большой отток пойдет их тоже с Польши в Германию, скорее всего. Ну и будет конкуренция между Польшей и Германией. Вот, и тогда еще, в принципе, в ближайшие годы может, можно будет относительно легко трудоустроиться в Польше и остаться здесь на столовой побольше сделать гражданство и так далее. Но если немцы не откроют свои границы, такой вариант тоже возможен, тогда Польша, соответственно, может дальше продолжить ужесточать законы, ужесточать правила въезда в Польшу, даже с приглашениями по рабочим визам, не говоря уже о биометрии. И грозит это все тем, что в итоге, в ближайшее время, польские границы вообще могут закрыться для трудовых мигрантов. Случай, который произошел на границе, меня лично шокировал, когда вот этого человека не пропустили с визой рабочей и с воеводским разрешением. Но я думаю, что это только начало, друзья. Поэтому выводы делать только вам. Поспешить трудоустраиваться в Польше или нет. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайками, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, подпишитесь на мой канал, напишите как можно больше комментариев в описаниях к этому видео. Что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного? Будет интересно почитать, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в работе в Польше, в легальном трудоустройстве в Польше. Советую вам заказывать консультацию по Skype от меня. Заказать вы можете, пройдя по ссылочке, которая находится также в описаниях. К этому видео на мой официальный сайт antonbeluk.ru, там же ссылка на мой телеграм-канал, проходите и подписывайтесь, там вы найдете списки всех актуальных работ в Польше, а что самое главное, если вы там подпишетесь, то рассылку актуальных работ вы будете получать на свой мобильный телефон в автоматическом режиме, ну и на компьютер соответственно. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life, на связи из Польши, до скорых встреч за границей, друзья, пока!